И всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Моджикей, и сегодня в нашем канале а красного руб... а, обзор, обзор модов. В чем а, эта рубрика заключается? А, я заметил, что на ютубе очень много обзорчиков модов, но не каждый из них как бы может нормально а, сделать свой обзор модов. И как бы этих людей мы будем сегодня поздравить. Ладно, давайте начнем. И всем привет, дорогие друзья! Я знаю, это было очень громко, но ладно, давайте продолжаем дальше. Я не знаю, конечно, вы оглохли или нет, но я когда первый раз смотрел это видео, но я точно раз в начале облох. Амихи Виза, и сегодня мы играем в ахигительную игру по названию Майнкрафт, версия которого 1.5.2. Ну, во-первых, я ä, заметил, что зачем он снимает через телефон, не знаю, возможно, через камеру. бы, например, что-нибудь купить, чтобы можно было, например, камеру держать они а в руке потому что на протяжении, ви на протяжении видео он будет просто ее в стороны там считать и ты же говорю что это обзор модов а не выживание там не знаю или просто игра в майнкрафте не имею, даже ли слова, и сегодня мы играем одним как как одним там обзор модов я буду снимать один Лучше сначала Бандикам был хотя бы кракнул там, или хотя бы 10-минутную версию, но хотя бы снимал нормально, не через, через телефон. А -а -а -а. По-моему, замечательному. Нет-нет, видео так и должно было идти, и я заметил, как он сказал замечательному. Замечательному. коверчику. Сегодня этот мод добавляется с помощью одного блока. Если Честно, сначала думал, что это мод диска крафт, но я ошибался. Он пытается просто меня наебать. И зрители его нах тоже. Можно построить постройки. Крафт, если я вам не показываю, у вас будет... Как, как? Я вам не показываю, у вас будет подвидение. да показываю. Ладно, я не умею подерраться к словам, но ладно, давайте просто продолжим этот обзор. вот, в этом сундуке крафт вот крафт дома э, это, это понадобится биомос бассейн и как он называется небоскреб из шести. так, на сейчас небоскреб поставим его у вас должно быть палец, но у меня просто отлагаем, наверное. и мы подходим и нажимаем правой кнопкой мыши сейчас зависит. и вот если судить по этой постройке, то это, скорее всего, не небоскреба а труба, потому что там внутри пусто а стенки как бы есть. Ну, ну, да, это похоже на небоскреб, но если бы там, например, было посередине ничего не было, тогда бы еще можно было бы это считать за небоскреб. Так-то это, я думаю, просто очень гигантская труба. Надо позвать Ашата. Он ее будет очень сильно рад пошатать. Выживание! У вас будет да, вот так, э, в суперплоском у нас такая лежака будет, а в биомах такого не будет. Вот, собственно. Э, теперь вот добавляет вот этот вот волк, я не забыл, как он крафтится все равно время выкопаем вот такую. Вот, вода не разливается в момент все эти штучки делать Потом нажимаем, и она выливает. Чест... И сейчас я вообще не знаю, зачем эта штуковина нужна, если можно просто набрать в воду, в ну, воду ведро, разлить ее. Я не знаю вот э, этот нам мод стекло так это один мод или целых два купол. можно съесть купол в котором можно жить первый был ну вот сейчас выйдем вот такой прикольный уютненький это теперь у нас это для шахты нам понадобится мы так делаем для этого нам нужна палка, но вы ее найдете. Нажимайте правую кнопкой веша, у вас два входа будет. С нельзя. Вот огород, который я вам показывала. Нажимаете. Стоп, так это что, девочка? Так давайте посмотрим самое начало. И всем привет, дорогие друзья! С вами Хивизан! Да, скорее всего, это определенная девочка, потому что, я так думаю. Не, ну так он. Ааа, он мне оторвал мозг и бассейн бассейн конечно мне понравился тоже ну ладно, нажимаем и бассейн и дом разумеется сейчас возьмем я вам обещала вам показать так, выбираем я сейчас что, вот вот граффити и вот так, этот Клок вот, нам да позволяет сделать дом. Да ладно. Или нет? Ты пытаешься нас наебать. Так, ставим. И нажимаем кнопку мыши. Вот, а. Тут две печки. Так у вас у всех будет печка. Нескорее, вы Что он сказал? Печка. Нескорее, вы сейчас И вот тут... Он даже сам понял, что он не... Он даже сам понял, что он сказал плохое слово. И всем привет, дорогие.